В связи с систематичными отмывами регистрации гражданского оборудования «Наша весна» мы имеем официальную заяву от имени Олеси Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лапковича об том, что мы ожидаем, и ожидаем деятельность от не зарегистрированной организации правооборончивого центра «Весна». И то, что деятельность правооборончивого центра «Весна» не споднялась ни на минуту, начиная с 2003 года с момента ликвидации организации. Мы и маем намер протягивать эту деятельность в будущем, потому что лишим наши этой деятельности абсолютно легитимными для демократичной краины, и лишим то, что наявность в Криминальном кодексе такого артикула 193-й Прим, который предуглежит криминальный отказ за деятельность медицинских организаций, порушающим Конституцию Республики Беларусь, так само не отповидающим международному пакту о гражданских и политических правах.